Всем привет, на связи офицерки Дел. Всем здорово. И мы продолжаем бойню в игре Mortal Kombat 11. Сегодня мы будем играть Эрнем Блэком и новеньким Терминатором. Посмотрим, насколько терминатор мощен или не мощен. Ну и посмотрим, что даст наша шляпа на аэроне Блэке. Ну у меня, короче, модель 101, там есть железная хватка, бросок диверсанта и эндовыпад. Но у меня будет способность на изготовку стрелок из внешнего мира, и все это в дыме от пистолета. Ох как... Все в дыме будет, но окей. Так, ну пошли тогда в грот дракона в уши. Думаю, будет нормас. Давай посмотрим. Так, елки-палки. Надо-надо-надо все прожать. О, поздрасте. Вот именно Конюшно Ты вообще на кого бухтишь? Ты хоть понимаешь на кого ты бухтишь, а? Ты! Недоваренный стрелок из внешнего мира Что удары? крашен блод Так Это на изготовку у нас поражался Оу Ага, вот так, да? На. Оп. Ах ты. Упался. Ну, допустим, допустим, попался. Ну, не так, чтобы сильно, я тебе так скажу. Оу. Вот это было мощно. Отвлекающий маневр и прыжочек. Two, это просто... Так. Держимся. Да что ж такое? Прям нападение да, какое-то. Ой, вот прям... Попытался в полет на тебя сделать, но нет. Ах ты, елки, а, зеленок. Да, вот так, да. И вот так. так. Да ты серьезно? Я серьезно. Моей серьезности нет предела. Так. Вот так, да? Я только пушку <свист>. достала <свист> <свист> э. Ну доставай дальше, доставай. И зря я ее достал. Да, окей. Okay. Я <свист> тоже ее могу достать. иди ты нафиг! Просто про.. Пробития идут. Так. Да. Oh. Oh. Вот оно, из чего терминатор у нас состоит. Да ты ж заколебал меня уже. Ооо, улетел. Красотулечка. Это там задумал. Че-то ты как-то стоишь странно. Вот тебе. Чтоб странно больше не стоял. Ага, окей. М-да. Ну и чё? <смех> Увидел, что состоит терминатор, да? Вон, видишь, глаз летит. <смех> ты, кстати, на него и смотришь. <смех> Смотри, так упорно. <смех> <смех> <смех> да. Ладно, Давай, смотрим. Вторую вариацию нашего да. героя. Идем, значит, дальше. Да, идем. У меня тут уже вторая сборка тебя ждет. Киберубийца. Mm -hmm. Тут у меня энтоскелеты уничтожения. Ружье к бою. Ружье к бою. Это да, все, что Давай, в штаб спецназа. Отлично. Спецназа. <смех> <смех> <смех> О, ты там видел, что сейчас тебя ждет? <смех> Это был сон. Джонни. Нету, Джонни. И тебя сейчас не будет. Ёлки. Синяя птичка. Синяя птичка. Здарова а -а -а -а. <смех> Так Все прелести то не выбрасывай Оставь мне, я хочу ими воспользоваться Да, -а -а, конечно Да чё по тебе почти ничего не проходит Ты чё такой не... непроходимый Воу-воу-воу -о -о. Ах ты, вот так, да? Вот так, да? Так. Да елки палки о, отлично. Ой, ой, ой, ой! Бесполезная пришла, вообще пипец. <связь> О, только я заблочиться не могу. <связь> а В этой штуке блока нет. А у тебя фатал больше нет. Хм. Стоило на того, скажи мне? Не знаю. Сейчас мы я про ворону. Да что ж ты ж будешь делать, а? Да хватит меня уже тут, донимать! Ага, вот так, да? Да нет, да ты опять... Всё! Нет. Успокойся. Полезнятель. Да ты. Это ч за восстание машин? Ну вот. Вот так еще. Хо-хо! Здрасте. Всё. Это Я пришел к вам Это поражение Ну-ка Ай, блин, граната-то уже Я думал, сейчас просто Покайфую постав... О, Ты, чё сделал а? ты что сделал-то, а? На, все, успокойся Бей меня дальше Эти одним ударом просто Ох ты вот ты какой? Вот такой вот я. Ну какой, давай, давай. Ага. Оу. Что это у нас тут? Ну. Жижа, в которую ты не хотел наступать. Да вот за ты. Да. Ладно, давай тогда... На третью спасабилити, да? Да, посмотрим на наши сборочки Что они могут Или не могут Да все они могут, успокойся ты <свят> У меня там просто вообще Огонь У меня тут он На выбор Против кого ты хочешь? Против молодого Арни с взрывной сборочкой Или против Вне времени, где он уже Наполовину терминатор Давай вне времени посмотрим, что из себя Ну произойдет. давай У меня там машина времени, киберразлом и средства поражения Но у меня ловушка на таких, как ты, зверей из преисподней и бросок фермера есть Окей, так, ну готов? и карта на рандом Да готов, Помидорка. Че там, господи, помидорки? Бросок фермера Пять раз Сейчас я киберразломом разломом тебя буду фигачить. Видишь, это стара Конор. Больше ты ее не видишь. Какой у меня дробашка, кстати, классная. Я mm -hmm. весь такой желтый. Yeah. Здорово Ах oh. ты, Юка! Комарова. А кто вот так, да? да что, что ж такое-то, а? Тихо. Успокойся ты. Ты не с той стороны, понимаешь? Подошел. А да, я тушечкой только решил не помахать. Я долго А, -а, а! Вот так тебе. Все-таки попался. Фу. Как-то, как-то добил. Да, с трудом. Я думаю, стоит посмотреть, что есть из себя бросок фермера. Вот оно. Ох, йо! Ну ты бросок фермера. Так, я только пушку достала. <род> Да что ж такое-то? Вечно господи. ты туда хочешь, а? Ай, все. Да, я пушку достал. Ага. Все, успокоился. Нет, перезарядка. Ай! Чего? Не в ту сторону. Есть такое. О, О! что-то какая-то связка сработала, но больше никакой связки. Какая-то связочка была, блин, прикольно достаточно прилично снимает. Блин, О -о -о -о! Уж... на клетку полез. Ах ты, наказываешь меня, да, за прием мои? Вон же там лужа. Ах ты! Как я? Ну как-то... поле сделал их подожди, hop. посмотрим, у меня есть фотоблова или нет. Ай, не с той стороны клетка! Так... Что ж ты... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это было больно прям. Оп. А вот у нас и захватик. Замечательный захватик. Очень мне нравится этот захватик. Попал таки в свою мишень, да? Да, монетка насквозь, а это значит пора заканчивать. Что ж, если вам понравился такой бой... Обязательно подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии и прожимайте колокольчики. Именно так все правильно. Ну а с вами сегодня был ДЕЛ и Эфисерк. Всем огромное спасибо за внимание и до скорых встреч. Всем удачи и всем пока.